А одна сделка на сто иксов может сделать вас финансово свобод. У вас нет времени просто тестировать в течение шести месяцев, как это будет работать, поэтому мне нравится заработать миллион долларов с каждой сделки и не заниматься отбором, просто инвестировать во все, и все равно вы заработали очень хорошо. Самый худший сценарий, который может быть, даже не то, что вы пропустили эту сделку. Да? В этом видео разберем ответ на вопрос, сколько инвестировать в сделку. Как определить, пришла сделка и определить, сколько денег в нее инвестировать. Я подготовил алгоритм, который состоит из пяти шагов, и вы можете просто про нему проходить, принимая решение по сумме инвестиций в каждую сделку. Первое, нужно понять, какая перед вами сделка. Либо это регулярная сделка в рамках какого-то портфеля, либо это какая-то ключевая сделка, которая позволяет достичь каких-то ключевых финансовых целей, либо какой-то большой финансовый результат получить и которая требует более внимательного рассмотрения. Если это регулярная сделка, например, вы накапливаете портфель реитов, либо накапливаете портфель акций, крипту накапливаете, то здесь все очень просто. Вы определяете для себя какую-то сумму инвестиций комфортно на регулярной основе, например, это по четвергам день инвестора, и просто на эту сумму принимаете решение автоматически. То вообще не принимаете решение, какую сумму инвестировать каждую неделю, например. И к вам приходит сигнал, вы делаете какую-то проверку базовую, либо вообще не делаете, но ну, я все же рекомендую этим заниматься, и, соответственно, добавляете новую бумагу в портфель. Здесь, как правило, очень простой алгоритм, берете какой-то процент от вашего портфеля, например, 100 тысяч долларов, вы каждую неделю по одному проценту закупаете на 1000 долларов. Вот вам ответ, и постепенно, по мере роста портфеля, вы будете эту сумму инвестиций увеличивать. Когда перед вами ключевая сделка, например, какая-то венчурная сделка, она нестандартная, да, либо какой-то криптостартап, стартап, где вы заходите на, ранний, на раннем этапе, не покупаете с биржи, это компания, которая не ликвидна, соответственно, необходимо, пока, да, пока не вышла на биржу, Здесь необходимо более внимательное отношение, и здесь работает немного другой алгоритм. Какой вопрос я себе задаю, а сколько я вообще хочу заработать с этой сделки. Например, у меня есть цель зарабатывать с каждой сделки 1 миллион долларов. Мне нравится эта сумма, потому что она позволяет, даже получив ее, запаковав пассивный доход, вы можете в принципе в любой стране мира жить комфортно и базовые потребности все ваши будут закрыты. Это сумма, которая позволяет решать очень много задач, поэтому мне нравится заработать миллион долларов с каждой сделки. И, соответственно, я рассматриваю, если я беру сделку, то она потенциально мне принесет 50 иксов, да? консервативно, от 50 до 80, я беру 50 соответственно, сколько мне нужно, чтобы заработать миллион долларов. Мне нужно вложить минимум 20 тысяч долларов, это первый вопрос. Я рассматриваю, устраивает меня эта комбинация или нет. Одна, Это вторая мысль, то что одна сделка на 100x, если мы ищем гема, да, гема это компания, которая увеличила ваш капитал в 100 раз, соответственно, одна сделка на 100x может сделать вас финансово свободной. Это как раз та история, когда вы вкладываете 10 тысяч долларов, 100x получаете, вытаскиваете 1 миллион долларов. И здесь есть первое правило очень интересное, то что правило 100 X называется та сумма которую вы инвестировали фактически эту же сумму если эта сделка даст 100 иксов вы будете получать каждый месяц если потом инвестируете полученный капитал в какие-то консервативные инструменты там, дивидендных аристократов недвижимость и так далее и здесь самый худший сценарий, который может быть, даже не то, что вы пропустили эту сделку, да, потому что мы приходим в ключевые сделки как раз для того, чтобы получить большие иксы. А хуже, когда вы зашли на 100 долларов, короче, и вы получили 100 иксов, и вы сидите такие, заработали 10 тысяч долларов и думаете, блин, а почему же я вот ну, не, не вложил хотя бы тысячу, не вложил хотя бы 10, сейчас бы уже был миллион долларов. Вот это, наверное, самое худшее состояние, которое может быть даже хуже, чем если вы решите это пропустить. Следующее, это то, что самые успешные инвесторы в мире, за которыми я наблюдаю. Они не суетятся. Они принимают решение, во-первых, на более длинный срок. То есть они не рассматривают сделки менее одного года, потому что, например, через полгода им придется опять принимать решение, как, куда разместить свой капитал, опять рассматривать сделку и так далее. Поэтому они принимают решение на более длинные промежутки, они рассматривают меньшее количество сделок. У них нет цели собирать портфель там из 50 и сотни бумаг. В их портфеле меньше сделок. Они принимают решения на большие суммы. Соответственно, и еще одна мысль то, что все тренды заканчиваются, существует окно возможностей, особенно в сделках, ключевых сделках, которые занимают больше одного года, у вас нет времени просто на то, чтобы потестировать тему, раскидать по 100 долларов несколько разных там проектов и посмотреть, как они вырастут. Просто потому, что когда будут выходы из сделок, очень может быть, что рынок будет абсолютно другой и тренд уже закончится. Так было с IPO, когда многие там тестировали по чуть-чуть, смотрели, как тема работала, и реально на IPO иксах не катался только ленивый. И были куча каналов, которые давали рекомендации, как отбор были. Но самый главный ответ, то, что все были в тренде. И даже можно было ну, практически не заниматься отбором. Просто инвестировать во все. И все равно бы вы заработали очень хорошо. Но тренд закончился. И те люди, которые долго-долго раскачивали. Да, они заработали в относительных цифрах, в процентах очень хорошо. Но в абсолютных они не заработали много. А были люди, которые заработали свой капитал как раз просто приняв решение сесть в этот тренд стать самое начало этого тренда и начать на нем зарабатывать. То же самое сейчас и с крипто стартапами происходит. Рынок уже меняется, да, пришли очень серьезные деньги и они адаптируют этот рынок под себя, увеличивается срок выхода из сделок, меняются условия получения токена, меняется локап и так далее. Уже сейчас этот рынок начал меняться и мы не можем сказать, что через год частному розничному инвестору будет комфортно участвовать в этих сделках, поэтому ключевая и финальная мысль для вас то, что все тренды проходят и есть окно возможностей, в которых у вас нет времени просто тестировать в течение там 6 месяцев, как это будет работать, потому что когда вы завершите свой тест, вместе с завершением вашего теста и закончится этот тренд. Вот, собственно, надеюсь этот алгоритм для вас был полезен. Еще раз резюмирую. Первое, определяем, какая сделка перед вами ключевая или регулярная. Если регулярно определяем в проценте от портфеля, какую сумму мы инвестируем там, допустим, каждую неделю. Если ключевая сделка, это венчур, крипто-стартапы и так далее. Первое, определяем сколько мы хотим заработать с этой сделки. То есть хотим миллион долларов, соответственно, берем нижний мультипликатор, умножаем, делим и получаем ту цифру, которую нужно инвестировать. Вторая мысль ⁇ то, что одна сделка на стоексов может сделать вас финансово свободным. И здесь правило, сколько вложили, столько, если получили стоиксов, эта сумма будет приходить ежемесячно, если вы запаркуете капитал в консервативные инструменты. Там успешные инвесторы не суетятся, они принимают решения на больший срок, они принимают решения на большие суммы, они входят в меньшее количество сделок. И пятая мысль, то что все тренды заканчиваются, есть окно возможностей, поэтому, когда сделка длинная, у вас просто нет возможности тестировать небольшими суммами и посмотреть, как эта тема работает, просто потому что пока вы будете делать этот тест, весь тренд закончится. Надеюсь, этот материал был вам полезен и поможет сориентироваться в том, на какие суммы заходить в сделку.